Давайте на мента нарвался, давай. А у меня блокировщик, дает мне уезжать, что ли? Ай, блин. Так-так. Офигеть, блин, что я надел? Спасибо. Yeah, Короче, с джабиком привезли машину. Здесь, смотрите, написано, что... Смотрите, что написано. Охраняется, вооруженный. до да, охраны или как? Uh -huh. что, это, видимо, охранник. А это какой-то коттедж огромный. С джабиком довезли машину, сдали. Сейчас посмотрим, сколько этот коттедж стоит. Сейчас проверим. Ага, вот есть цена. О, 28 миллионов. Представляешь? Неплохо, да, по-моему? По Смотри. Внутри можем посмотреть, чего нет. Это вот в этом был? Ну, по-моему. Или еще? рядом. А, это 120, немножко другой. Потому что очень-очень охраняет. -очень. Да, видишь? Какие-то шишки, наверное, да. Ребята съездили, сейчас джамиком отдали один автомобиль, который я вчера немножко поленился уже отдаваться. дал даун, даун Уже у нас четверг, завтра пятница. Я, наверное, завтра выйду, потому что всего лишь я дома день один был. Я могу, конечно, и больше, но просто уже будут выходные, и, соответственно, на выходные некоторые автосалоны закрыты. Я просто не смогу машины загрузить, поэтому придется где-то там ночевать. Зачем где-то ночевать, если можно в пятницу все дела сделать? Открыто? Все, что? Я Давай-давай. Вот джамика сломался аккумулятор. Видимо, тобой, или что короче, надо менять. Что, как дела? Нормально? Нормально, Все нормально. Едем, все. едем домой, тачку загрузили. Завтра выйду. Доеду до Чикаго. Из Чикаго до Сакраменто. Оставляю Сакраменто трак. И там уже ребилд. Капрямого двигателя буду делать. У меня неделя выходной. Давайте, может быть, вместе с вами придумаем, чем неделю заняться. Если у ребят получится, у всех мы все соберемся с ним в автодом. И поедем куда-нибудь, а если нет, то тогда может быть я на Гавайи полечу и если из ребят тоже кто-то поедет со мной, то окей, такой план. Видимо контакты, ребят, плохие кабели, которые крепятся, крепят дверь вот эту заднюю. Видите, аварийка не показывает, показывает поворотник. Кстати, я вчера уже забрал, знаете, какой автомобиль? Audi A8. Помните с тем странным мужиком, который болтал много, мне хоть свою квартиру показывал? В общем, он говорит, Забери, пожалуйста, еще раз Ауди его А8. Помните, я еще подозревал, что он что-то в ней перевозит, возможно, запрещенное. Вот сейчас опять полный автомобиль, и он вчера к дому подъехал. Я говорю, приезжай к дому, я не могу поехать никуда. И он прям на моем выходном к дому мне подогнал автомобиль, я сегодня с утра загнал. А блин, как так? так. Стою я стою, и тут мать. Окей, okay, okay. Короче, девушка говорит, я остановилась, но она покатилась. А я стою, я стою и не пойму. У меня прям бах, вот так вот. Думаю, как такое возможно? Сейчас посмотрим, что там она... Но у меня-то ничего не будет, конечно. У нее что-то произошло. Жалко девушку, у нее колесо там погнулось. Бывает чем -то. Пойдем с посмотрим. Блин, у нее колеса аж развернулись в разные стороны. Давай. Ты в порядке, Да. Конечно. Ты хочешь сделать или нет? Нет? Окей, спасибо, like... uh -huh. okay, no yeah. Короче, женщина очень сильно переживает, говорит, пожалуйста, не сообщай, пожалуйста, полицию не сообщай. Ну, потому что, понятное дело, что она виновата, и это, конечно, ее приведет, приведет к тому, что у нее повысится в дальнейшем страховка. Ну и всякая остальная ерунда. У меня, в принципе, ничего здесь нет. Когда-то она вот сюда въехала, вот, вот это место. Вот это место. Мне ничего, у нее, конечно, жалко автомобиль немножко. Вот уже сразу эвакуатор подъехал. Оперативно. А я поехал дальше, грузиться. Так бывает. Нужно быть немножко внимательнее. Путин остается вором, все равно, кстати. вы в курсе, да? Поршик вот этот забираем, два ключа. И инспекцию делать. Ребят, приехал на аукцион Манхейм, забираю здесь автомобиль, голубой Макларен, вот он стоит, как его легко найти, вау, вот это ничего себе, смотрите, вот такую мне тачку нужно, точно, точно, вот такой мне Ранглер нужен, теперь я определился. Слушайте, даже я удивился, обычно я не удивляюсь вообще никаким машинам, сфоткаю для инсты, просто какой-то... закрытый. Внутри, в принципе, все то же самое. А вот сзади, сзади что-то страшно Запаска огромная. А чуметь, вот это тачка. Короче, чувак. Видимо, конкуренты, что ли. А что Я вот там машину забрал, а здесь загруж... загружаю ее. Так он прибежал аж вон с того шапа это моя территория, это моя территория ты не можешь здесь загружаться я даже ему ничего не говорил потому что я знаю, что если я буду молчать то я буду что-то отвечать хотя вот его территория почему он на ту претендует, ну видимо тоже может его ну короче, его это сильно раздражает что я загружаю все у него ты, говорит, блок мой бизнес, он сказал блокируешь мой бизнес Таким образом я его блокирую. В итоге я вам туда поставил Porsche, который я хочу забрать сейчас. Он мне машет, типа, дальше, дальше, проезжай. Я говорю, нет, чувак, это уже не твоя территория. Даже вот это не его территория. Даже вот это, ребят, все, что за забором, это уже сити. Городская территория. По идее, я бы и мог сесть, но я не стал. Смотри, потому что он стоит. Закрывай, закрывай, рядом стоит. Вот, видимо, продажи не идут. Видите, вот он просто стоит там, просто ходит. Стоит, наблюдает. Ну и жара, капец здесь, блин, печка просто. Короче, человек говорит, что я ему наехал на травку около дома. А он говорит, а, он сам полицейский, точно. общем, вот этот чувак на Тесле подъехал, переградил. Сейчас я покажу вам, где он живет, а я пока пойду к его соседу и скажу, что я достал ему тачку. Он взял, перегородил, поехал, говорит, ты мне, говорит, нанес повреждение на мою траву. А я там где-то на его травку, видимо, заехал, наверное. он говорит, я сейчас вызвал полицию, а он сам полицейский, у него там авто, автомобиль полицейский внутри. Здравствуйте, как You're near, told me. I'm damaged his property. I don't know. He wanna call to police. <laughs> He is a policeman. <laughs> ah, policeman? Yeah. yeah. I'm feeling yeah. <laughs> yeah. I said to him let, let me unload the car. <laughs> sure. He said, no no no. We'll talk, we, we, we'll call the uh, are you gonna give me a phone number to call your boss or no? Uh, yeah, you can go. Yeah, absolutely, I want it. I'm good. it to, to you. Gotcha. Hey, Joe, through my whole front yard. Oh, I saw it. I didn't put... You know, I You're gonna shoot. get the... Uh, ah, yeah. number. Yeah. The phone number, yeah. Yeah. 708. What is it? 708. Paul. What's his name? Paul. Paul? Paul, okay. yeah. What's your name? Eugene. Gotcha. This is Paul. Hey, Paul, I'm out here with your, uh, semi-driver for your, uh, и вы решил ездить через моему внутреннему фронт да, четыре же машины 911 да, они все да, все, да пойду я тем временем просто отфоткаю представляете, на мента нарвался в Америке. И он, он у меня прям вот так, что руки дрожат, он говорит, ты повредил мой проперти, ты повредил, дай номер своего начальника Я дал номер, и он хочет, ну, позвонит сейчас моему диспетчеру Ты повредил, что мы будем делать? Давайте посмотрим, где я повредил Я вот здесь действительно разворачивался сейчас Вот, видимо, мои следы, да? Окей okay. Короче, он, знаете, что говорит? Он говорит, ты повредил мои Springfield Или какие-то, короче, такие штучки поливные Ну, во-первых, это не его территория, вот эта территория это не его, это сити территория. Но она как бы значения не имеет, сити, не сити. Он у нее, кстати, полицейский автомобиль стоит. И он сам полицию вызвать не хочет. Но здесь даже, даже если здесь есть полевная, но ну, ее здесь нет, у меня есть страховая, которая за это будет отвечать. Но ему страховая откажет. Ему страховая откажет. Видите, потому что здесь ничего нет. You have a Well, not only that, but I'm gonna need a, a sprinkler guy to come out and check the piping underneath now. Um, so they're gonna have to dig all the But that can see something. <laughs> yeah. I mean. Whoa. It's pretty cool system. Very you drove our yeah. You drove through our front yard and then you drove off that whole front thing. I mean. These marks aren't yeah. gonna come out. Oh our yeah. Driveway. I don't what but you, you need do. to call police. No okay. No, no. Yeah. We'll do that. Of course. Yeah. Just call the police. Ее тут нет, ее тут не может быть Ее тут не может быть, даже это просто трава Тут ничего такого нет Ничего здесь нет В полицию звонить там не хуже. Так звони в полицию, да и все, в чем проблема Так и меня еще там взял, заблокировал Окей, вот здесь да, есть следы Просто хочет, короче На пустом месте, вот Но здесь ничего нет Здесь нет никакой системы Поливной я позвоню диспетчер, диспетчер просто ему страховку предоставь И пускай страховка у чертовой матери пошлет Поэтому сейчас я ему страховку просто предоставлю Так, а он мне, что он здесь стал? Мне надо выгружаться Я, наверное, сейчас тогда отъеду Выгружу автомобиль Короче, он тем временем на телефоне постоянно В полицию нифига не звонит Я ему говорю, звони в полицию, чтобы приезжали полицейские он не хочет звонить. Видимо, он знает, как это работает. Полиция здесь в принципе она не нужна. Просто на пустом месте. Думаю, что я сейчас испугаюсь и там что-то предлагает начну или как-то урегулировать вопрос. Но тут нечего урегулировать. Просто нечего, сами все видели. Can I have your name, yeah, sure. okay. thank you, okay. Is the book Right, thanks, right, Он все там беседа проводит Что, предложите ему иншурнс, что ли, страховку? Он вроде бы не просит Давайте попрошу все равно Или не предлагать самому Хотя, с другой стороны, не хочется, знаете Типа я уезжаю, я-то знаю, что за мной нету противозаконного Чего я должен уезжать, типа, как будто бы потихонечку Давайте я ему предложу страховку the insurance? Yeah, insurance and your ID. Okay. Is that phone number, who's Paul? About my boss. He, he's not the owner? No. Who's the owner's information? Uh, you can call are, you a, are you an owner operator? Yeah. This is your truck? Oh, so you'd be responsible. Yeah. Okay. So you, you subcontract through another company to drive? Why are you asking? <laughs> Because I'm curious to see who owns the truck. You can call to uh, the insurance company. Okay. If you want to be a dick You don't have it. a damage, I know. I'm, I... I'm recording on the phone, recording on the you wanna, camera. You want to you see, yeah, see? Yeah, yeah, I drive. see. He But you don't him? have a damage. Damage. Did you dig up my lawn and look at my tubing underneath? Okay, you can call to insurance. Insurance will be cancelled. Okay. I, I will send to insurance all pictures for them. Окей, я просто send them just send them my video of you driving over my front yard and my sprinkle system was on last night which I have video of. So you don't I'm have gonna... a spring system right here. You wanna fucking bet me? You don't have a spring system. Bet me a hundred bucks right now. <laughs> Come on, put your money where your mouth is. Okay, you you will turn on? Yeah, I'll turn it on. Hundred dollars, bet. Okay. Bet. Show me a hundred dollars and I'll show turn, you. turn on? Yeah, First I will No. To, First, what you're on? Your, your you willing to bet 100 bucks on it? Yeah. Show me 100 bucks. But you don't have a dam damage on your sprinkler system. I don't know. I'm not a. You I, don't know. I, I okay. don't. I don't know. You're right. You still drove through my front yard, so I'm taking the proper steps. Okay, no problem. You get in my YouTube channel. I will put on YouTube. I what? Video. I will put YouTube on YouTube channel. Thank you. Have a good day. You're gonna leave? Yes, of I'm, course. I'm. Ah, okay. I will wait. I'll probably wait, but I mean. In a criminal криминал, да, конечно, криминал. Ты, говорит, хочешь уехать? Я, я позвонил в полицию. Я говорю, тебе, ты хочешь записать мой YouTube-канал? Я, говорю, положу туда видео. Никакой в полицию не позвонил? Всего мы позвонили в полицию, она приехала за 5 минут. Так просто нервы, видать, на выходном дне решил потрепать. А у меня блокирует, хочет, не мне уезжать, что ли, Или что? Give you my license, insurance company. No? Мы ждем полицию. Мы ждем полицию. Я тебе проехал. Что происходит? Дальше поехал. Я говорю, я тебе дал иншурс компании номер. И я тебе дал. Все остальное. Нет, нет, мы ждем полицию. И поехал. То ли может ему полиция сказала. Я вообще не понимаю прикола. Он уехал. Уехал, все. Поехал домой, смотрите, поехал домой. Представляете, это, это мент, он сам полицейский. И он такие дела вотворяет. Я просто в шоке. Слушайте, я надеюсь, что он в страховой обратится. Знаете почему? Потому что в таком случае я узнаю его данные. А когда я знаю его данные, я не поленюсь, ребят, я во все департаменты полицейские напишу и приложу вот эти вот видеозаписи. Потому что что такое? Ты меня блокируешь и не даешь мне работать ты не имеешь права этого делать ну то есть ты можешь полицейских вызвать но блокируйте не позволять мне работать ты не имеешь права и вот сейчас вот этого вот то что он делал он не имеет права это делать ну как мне кажется может быть я, я не прав давайте подискутируем на этот счет интересно ваше мнение смотрите какие виды ребят крутые еду подо мной океан справа слева океан Сетка натянута, видимо, чтобы никто не выпрыгивал. А я, я еду, чуть-чуть не успеваю, но, в принципе, ладно, как-нибудь справлюсь. Надо забрать один автомобиль, потом еще один локальный сверху у меня на втором этаже отдать, и потом еще один забрать. И, в принципе, все. Выезжаю уже в Чикаго. Здесь жара, конечно, невыносимая, хочется по прохладе, чтобы было. Я, кстати, поеду в Чикаго, я вам говорил, да, после Чикаго в Сакраменто отдаю трак на ремонт. И вот что мне делать неделю, пока этот трак будет чиниться, я пока не знаю, ребят. Может, вы мне посоветуете, если к тому времени я еще не уеду? У меня есть желание... Я боюсь уезжать куда-нибудь далеко за границу, ну, типа там, не знаю, условно, Турцию или Грузию, потому что это у меня опять затянется, я могу на два месяца пропасть. Я думаю, что стоит слетать на Гавайи, потому что там я никогда не был, а живу в Америке уже 3,5 года, мне кажется... Сейчас как раз самое время, сам Бог велел. Вот не знаю, если соберусь с мыслями или, может, найду себе компанию какую-то, то полечу, потому что ребята все заняты, все работают. Некогда. У меня вот неделя будет выходной. Короче, ребят, привез машину и чуть не застрял. Смотрите, что я здесь наделал. Я не знаю, может быть, мне уехать, пока не поздно. А то сейчас осядет и застряну здесь. Просто яма какие-то нарыл. Просто нарыл ямы Да, наверное, надо отсюда Уезжать, пока я здесь Пока я здесь не закопался окончательно Надо, наверное, выезжать Офигеть, блин Что я наделал Что я наделал